Аптечку брось! Ты чел? Так, ребят, всем привет. Сегодня у нас наконец-то будет продолжение прохождения игры Секира. Сегодня. Так, сразу сходу поехали куда Погнали Кура Я вроде как уже был в храме Сэмпо Поэтому скорее всего Мне к нему опять Поехали ты чё страдаешь, мелкий? Ой, это чё? Волки кое-что нашёл, я отпер библиотеку, встретимся там. Ты чё, молец? О, Исшин-сама-то Ой, фши-гири нару, сон-о-о-о-сэ-де-што. Фши-гири? гири о, давай Держи, братишка Это, Угу, угу. Что она даст? Держи, брат, я, я для тебя Ой, блядь, я случайно на себя нажал, что ли? Вон, похер давай mm -hmm. Mm -hmm. Ебать, что происходит? Повышенная способность к воскрешению? Чего, блядь? Гиви. Прикольно. Гиви. Так, записка написана Токеру, прежним божественным наследником. Говорят родители Томео, некогда собрали, собрали аромат первоисточника и прибили, при, прибыли во дворец в глубоком продукте собираются вода первоисточника. Покоится то, что нужно, чтобы попасть в дворец. Это бело-благоухающий цветок. Куда, блядь? <связывая> <связывая> <связывая> <связывая> <связывая> Минамото на кону, что здесь Ариода? Минамото на Место, где вода глубокая? Хаяши на окне. Яр. Широ-хэвин. Ояширо. Который. Слово. Сошьте, Каска, и сакура, ною, парень. Тогда, Суеба, эма тонугам, как Так, интересненько. 血の淀みです何故血の淀みあなたはたとえ快晴の力が尽きていたとしてもいずれ蘇っています代わりの力をどこかから奪っているのでしょう流害になったものからか恐らくは流害になったものは人が人として生きるための Печально, ма те нос. В предмет. Чё это такое? Ебать, прикольно. А сколько у меня сейчас? Ух, ёпт. Ну, блин, так давай, конечно. И сколько у меня сейчас? Ух, ебать, 30%. Так, короче, куда мне? О, опустившуюся долину, Да. И там мне надо искать какой-то пруд, и цветок, соответственно. Все окей, поехали. А, блять, невидимо туда, да? Ну ёб твою мать. <плодисмент> Фуф, блядь, идол. Ёбаный сыр, слава всем богам. Я не хочу с ними драться, они какие-то супер, блять, злые мальчики. Отдыхаем, кайфуем. Все. Фуф, бля. Ого! Это что такое у нас там? Я Чуть не наебнулся в самое неисправное, я думаю, понимаю. Так а здесь что? А как назад? То что подстава? А нет. Ладно, поехали, короче. Там вроде как не было ничего интересного. Все чувствуешь? Парень, блять. Как от него съебаться? По съебам, Боже, я сейчас весь... Всю тему на него потрачу. Добил. Боже, иди нахуй, перец, блядь. О, бусина. Бусина, это я... Люблю бусины. Бусины это по мне. О, а что я у него найду? О, а что это такое? Большой вер. О, ебать. Что это такое? Как оно работает, интересно. О, ключ использован, значит я иду правильно Это радует О, проход в опустившуюся долину, да-да-да Ставлю лайк жирный Что, блядь, ты охуела? Ебать, змея нахуй! Ты чё? Куда идти, ёбаный сыр, блядь? Змея, блять Опа, я в воде Куда? Пиздуем, короче, куда-нибудь Не бей, подруга Ёбаный сыр А куда? Так Идол я люблю Отдыхаем срочно И погнали назад вернемся Так чисто По фану И глянем что у нас тут есть интересненького Потому что а почему бы и нет? Такс, такс, такс. Ага. Вот, твердый металл, нифига прикол. И сейчас опять змея будет, правильно? Надеюсь, нет. Надеюсь, неправильно.